Мы сейчас погоним на концертик, поснимаю там немножечко для вас. Падали на землю, сука. У меня будет спина. Короче, ребята, я давно не снимал для вас видосы, блядь. Я хочу снять для вас, наверное, необычный видос, который я никогда не снимал. Блять, а может быть снимал, просто нужно сейчас что-то делать чем-то занять себя, блять, чтобы мне стало душевно легче, потому что мне супер, блять, последнее время тяжело. Я не знаю, как это будет выглядеть для вас. Вообще не знаю, как это будет выглядеть. Просто недавно, пару дней назад я пересматривал свои влоги. Это было, это было здорово, я классно снимал, мне очень это нравилось. Я снова как-то почувствовал, что мне это нужно, нужно в моей жизни, и я хочу снова это делать. Я не знаю, какого формата, блять, это будет. Типа я не знаю, будете ли вы это смотреть, вообще надо это кому-то или нет. Я просто хочу это делать. Обычно мой день – это работа, это какая-то уже рутина. Блядь, но сегодня другой день. Сегодня день, когда я, блядь, ненавижу весь мир. Как, как... И я думаю, что снимая влог, как-то мне, может быть, легче будет справиться. Сегодня у меня было куча планов, работа. Там, ну, какие-то ответственные, одно ответственное мероприятие даже, да, я что-то хотел, что-то пытался, блядь, делать, но бывает, сука, все выпиливает просто, все, самого утратия выпиливает просто из жизни, и, и, и, них... и ничего не нужно уже, блядь, и вообще ничего не хочется, ничего не нужно, ты все отменяешь, тебе на все плевать просто становится абсолютно, и сегодня именно такой день. Короче, пересмотрел видео, которое только что записал, подумал, что мне надо побриться, побрился, пошел, потому что снимать целый день вот так вот не сильно хочется. А еще мне стало стыдно за грязь на своей кухне, и я сейчас буду убираться, потому что, ну, это слишком стрёмно. Заказал себе пиццу, потому что у меня, у меня есть какие-то продукты, но у меня сейчас вообще не до того. Я так не хочу чем-то заниматься сегодня, я хочу быть просто овощем, который жалуется на жизнь, наверное, и просить за то, что вам придется кому-то из вас это смотреть. вот, короче, нашел, чем себя занять, пока каждую пиццу, цветочки решил полить тоже заодно. Вот этот вот цветок у меня, это не мой, он владельцев этой квартиры, постепенно вижу, что умирает. Мне меня есть мнение, что когда у меня все плохо, тогда этот цветок, он немножко вянет. Возможно, это так и есть. Иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда. Потели онлайн. Ага. Сейчас. Спасибо. Спасибо. Ребятки, сегодня концерт Пошлой моли, мы сейчас погоним на концертик, поснимаю там немножечко для вас, может быть вообще ничего не буду снимать, Я вообще не знаю, выйдет это видео или нет, ну, в общем, все как всегда, погнали! А вон там стоит наша машиночка и ждет нас, сегодня довольно-таки солнечно, сейчас погоним. Я подпишусь на тебя в инстаграме У меня есть много травки Я смешно в пижаме Повсюду эти ФВР Их запретить добрый концерт лиза, Но твоя любовь держаться молодцом Покажи мне язычок Или расскажу, стишок Считаешь все равно Не получишь ничего Я выход на сцену снимаю Вот и я хочу выход заснять <соценно> Блять, лишь падали на землю Сука, у меня будет спин Продолжение John, John. Yeah, 'cause you're the